Мы приготовим вам Казань Форум в этом году. Сейчас мы переходим к другой парадигме, где появляются новые центры, новые цивилизационные анклавы. Нефть и все, что с ней связано. Что мы знаем о контейнерных перевозках? Всем привет! В эфире нью New ньюс а в студии Кристина Отекина. Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории гетероструктуры для поскриминей в электронике Института физики Казанского федерального университета Искандер Вахитов вошел в состав Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию. Ученые планируют работать над ключевыми задачами и инициативами десятилетия науки и технологий. В столице Татарстана стартовал Казань форум, международный экономический форум России и стран исламского мира. Что ждет участников форума в этом году, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Новые знакомства, новые идеи, новые возможности. Столица Татарстана вновь встречает гостей из других регионов и стран. На площадке «Казан-Экспо» стартовал Международный экономический форум России и стран исламского мира. В ближайшие дни участники форума обсудят вопросы, связанные с образованием, медициной, малым и средним бизнесом, промышленностью, инновациями, ну и, конечно, индустрией халяль. «Казан-Форум» – это площадка, которая помогает разрешить ряд актуальных вопросов в самолете и разных сферах. К примеру, в первый день форума состоялась панельная сессия, посвященная вопросам сотрудничества в области науки и высшего образования со странами Организации исламского сотрудничества. Участие в ней приняли представители правительства Российской Федерации, Малайзии и ведущих вузов России и стран исламского мира. Системы высшего образования ряда стран сейчас столкнулись с вызовами глобального мира. И поэтому задачи, которые стоят перед университетами России, исламского мира, сложные, многовекторные, и они общие у нас. И я выражаю уверенность в том, что мы совместными усилиями все-таки сделаем шаги вперед по повышению роли университетов в жизни наших стран. Уже на протяжении многих лет российские университеты налаживают сотрудничество с иностранными коллегами. Казанский федеральный университет, к примеру, совсем недавно открыл филиал в городе Джизак. Следует отметить, что вуз ежегодно разрабатывает с иностранными коллегами совместные проекты. Один из них ректор университета Ленар Сафин представил на площадке «Казанфорум». В целях повышения конкурентоспособности национальных научно-образовательных систем глава КФУ предложил создать сетевой университет стран организации исламского сотрудничества. Мы предлагаем создание на сетевых распределенных принципах совместного открытого научно-образовательного университета, в который бы вошли заинтересованные ведущие университеты Российской Федерации стран организации исламского сотрудничества. В рамках сессии Казанский федеральный университет заключил ряд соглашений. Среди них числятся соглашения с независимым агентством аккредитации и рейтинга, Бухарским государственным университетом, Таджикским государственным медицинским университетом, Московским государственным университетом имени Ломоносова, а также Публичным акционерным обществом «Дальневосточное морское пароходство». На площадке форума также открылась крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russian Halal Expo. Она объединила как предпринимателей, так и ведущие международные организации. В выставке приняли участие и представители Казанского федерального университета. Институт дизайна и пространственных искусств представил участникам форума экспозицию молодых дизайнеров. Иногородние и иностранные студенты вуза отобрали несколько городских объектов и с помощью анимации отразили их особенности. Наш студент Лукуань, Мы не понимали, почему он не держит композицию, здание у него не получается на фотографии полностью. И когда мы спросили, почему у него такой интересный ракурс, он сказал, что здесь же есть небо, в Казани есть небо. И мы посмотрели на фотографии, там действительно оказалось, что большая часть его фотографий занимает именно небо говорит, в Китае а, смог, в Китае серое небо, очень высокие здания. Мы не видим там такой красоты. А здесь, в Казани, я могу видеть вот это вот прекрасное небо. Тоже был очень интересный взгляд, мы погрузились. Мы его глазами увидели наш город, ведь мы сами уже не замечаем и считаем это обыденностью. Здесь в основном представлены производственники, да, регионы э, России, регионы мира. А мы именно несем такую арт-компоненту, э, которая позволяет немного в таком неформальном э, контексте взглянуть на Казань, а для кого-то просто познакомиться с городом. Международный экономический форум России и стран исламского мира продлится до 19 мая. За это время участники форума смогут обменяться опытом более чем в 16 направлениях. В том числе затронут вопросы спорта и исламской моды. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовой технологии прошла научно-практическая конференция по нефтяной гидрогеологии, геохимии и гидродинамическому моделированию. О том, как она прошла и какие возможности для молодых специалистов она открывает, расскажем в следующем сюжете. В актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий прошла вторая по счету научная конференция «Practice Geochemistry Reservoir Simulation and Field Application 2023», где молодые специалисты и уже состоявшиеся в области науки ученые смогут блеснуть знаниями и поделиться опытом в сфере геохимии нефти и газа. Мероприятие предполагает, что каждый из присутствующих сможет прочитать перед множеством зрителей свои научные работы, получить конструктивную критику и необходимый опыт, чтобы продолжать свои исследования. Сегодня э, здесь... В Казанском университете Институте геологии и нефтегазовой технологии значит, начинается геохимическая конференция, такая, значит, конференция, на которой демонстрируется, как геохимия может использоваться вообще в нефтегазовой отрасли в области Абстрима. Как бы добычи, да, поиск разведки добычи. Вот такая очень интересная конференция. Программа конференции затрагивает наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, как геохимии месторождений месторождения нефти и газа, так и цифровизации нефтегазовой отрасли России. Кроме того, это отличная возможность для аспирантов и магистрантов представить свои научные труды, которые посвящены смежным темам, завести рабочие знакомства и обменяться знаниями в области гидрогеологии, геохимии и гидродинамического моделирования. Сегодня геохимия стала таким, знаете, очень важным и новым инструментом. Почему? Потому что, во-первых, очень много хороших приборов появилось, которые могут очень точно измерять самые разные значит, характеристики геохимические, это состав, элементный состав, химический, молекулярный состав, изотопный состав неф нефти, нефтепродуктов. И вот в связи с этим, что вот эти компоненты и параметры можно мерить достаточно дешево и быстро, появилось такая, знаете, вот это количество превратилось в качество. На конференции авторы лучших работ получат возможность опубликоваться в научно-техническом журнале «Георесурсы», где каждый из них сможет вывести свои исследования на новый уровень. Елизавета Газизянова, Фарид Захидаглы, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил председатель совета директоров транспортной группы «Феска» Андрей Сверилов. О том, что рассказал спикер, узнаете в сюжете Карины Саяховой.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 В музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Хусейн Фейсханов. Верность истине». Подробнее мероприятие – далее в сюжете. Я от всей души хочу поблагодарить Казанский федеральный университет, руководство библиотеки университета за такую уникальную возможность собрать наследие рукописное наследие нашего выдающегося татарского теолога-востоковеда Хусаина Фейсханова. 18 мая в Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки в Хусейн Фаисханов «Верность истине». Она проводится в рамках 14-го Международного экономического форума «Россия и Исламский мир. Казань форум-2023» и Всероссийского научного форума «Татары и Исламский мир», приуроченного к двухстолетию со дня рождения теолога-востоковеда Хусейна Фейсханова. В мероприятии принял участие первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Вот такой большой проект осуществляется впервые когда рукописи Хусаина Фаисханова наконец встретились вместе на одной площадке, благодаря тому, что они сохранились и были переданы в разные книгохранилища потомками учителя Хусаина Фаисханова и Шагабудина Марджани. Хусейн Фаисханов, российский богослов, общественный деятель, педагог, историк, востоковед, тюрколог, археограф, каллиграф, сыграл значительную роль в развитии духовной культуры татарского общества второй половины XIX века. Выставка в Казанском федеральном университете представляет из себя эксклюзивные рукописи Хусейна Фаисханова, его учителя и других известных тюркских просветителей. Отметим, что организаторами мероприятия являются Казанский федеральный университет, Московский исламский институт, Национальная библиотека Республики Татарстан и издательский дом Медина